Парни, всем привет! Все когда-то сталкивались с такой проблемой, как тормозной шланг. И я с этим сталкивался уже не раз, а именно дважды. То есть передний тормозной шланг, они в районе суппорта начинают вот в этом месте потекать, а именно они надламываются и происходит утечка тормозной жидкости. Впоследствии у нас ручка тормозная проседает, и отсюда возникает проблема. Нет тормозов. Погуглил на просторах интернета. В принципе, тормозные шланги стоят порядка 5-6 тысяч рублей. Я вышел из ситуации, так что ловите лайфхак. Я установил шланг. Совершенно за другие деньги. Он прямой шланг. Я его немножечко подогнул. То есть, что значит подогнул? Я просто его выта... вытащил. И просто дал небольшой изгиб, зафиксировал, соответственно, в этом месте в заводском решении. И в этом шланг стоит на месте жестко. То есть я уже проверил, эта проверка боем прошла. Скажем так, порвет, сломается. Ничего страшного, поставлю такой. Значит, он пошел дальше в магистрали туда. Я здесь закрепил его одной гайкой, второй там не стал крепить. Сейчас покажу Вид с другой стороны. Потому что он уже начал сильно изгибаться, и вариант того, чтобы он попал в распределитель тормозной, уже маловероятно. Как видите, здесь подтеков нету, все функционирует и внедрено. На ржавую крышку не обращайте внимания, к сожалению, я ее чуть-чуть, так скажем, это поджег кислотой, и она покрылась такой наливью. Передержал, называется, когда чищал его, промывал, передержал. Но не суть. В итоге, ребят, что у нас имеем мы на сегодняшний день? А на сегодняшний день мы имеем следующее. У нас вот такой шланг стоит 5-6 тысяч рублей в этом диапазоне. Я нашел альтернативу в пределах до 1000 рублей. Вот такой вот пакетик. А точнее, мне помог мой товарищ близкий. Вот такой вот пакетик. Я, к сожалению, не знаю, но есть определенная вещь, которая поможет вам найти, а именно артикул вот так вот это видно китайский какой-то армированный вы видите код штуку длина код motorland раша то есть делают такие шланги надеюсь этот лайфхак вам поможет я его проверил он реально работает то есть шланг реально работает тормозит и очень все неплохо я все работает. То есть это не просто я поставил сейчас жму, а я уже покатался, проверил. Ну вот, ловите лайфхак, очередной от меня. Всем пока. Не забывайте ставить лайки, комментарии, писать ребята.